про время суда дорогие друзья меня зовут дэн канал аслюз геймс мы продолжаем с вами играть в майке надежды little hope мы за анджелу упали в канализацию и теперь нам нужно пытаться отсюда выбраться потому что с нами гонится эксовоз очень огромный страшный блядь. и блять я слишком фантазирую ты же не отстает почему ты идешь так медленно беги блять или это это, это бег блять Мне кажется, Анджели пизда. Давай, давай, давай, давай, давай. Закрывай, да закрой за собой дверь. Анджела? Блять! Нет! Чем она такое заслужила? Мы остались вдвоем, пока Дэниел Стейлор нас не найдут. Это пиздец. Опять Эй! это малая. Ты дверь не хочешь просто выбить что-то мешает открыть дверь помогите толкнуть <плёк> стул серьезно тебе мешал просто стул место напоминает какой-то музей. Она здесь? А там был, кстати, музей. Э, на фотографии... Не на фотографии, на карте был музей Литл Хоу. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то повторил судьбу Анжелы. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. В теории мы в музее можем что-нибудь найти, что поможет нам сражаться. Например, Револьвер. Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она связана с Мэри? Должно быть. Сей орден выдан Но Советом городского управления 7 -го дня месяца января в году 1692. Опа-па. Что-то было приклеено. Лемберт ордер на имя ламберта этот ордер был вручен Джозефу ламберту преподобным саймоном карвером который убедил совет городского управления принять решение о конфискации земли ламберта согласно спорному положению договор это привело к конфликтам в сообществе и как считается вылилось в обвинение жены джозефа эми в колдовстве а, -а, -а. теперь понятно Там была дверь но мы же не думали что все будет так просто так хорошо еще что-то есть мы это видели little hope мы видели уже эту книжку поэтому нет смысла и ее осматривать что с той стороны Нихерашечки. херашечки. Все, пойдем туда, в эту сторону. Вау, это кто? Понял. Бля, какая жесть. Жутковато. Охереть как? Я чуть не обделался. Опа. А вот и она. А вот и она. Эми Ламберт. Эми Ламберт первая из обвиняем... обвиняемых, обвиненных, Лана. Эми была обвинена в, обвинена в колдовстве <laughs> девочкой Мэри Милтон, которая заявила, что видела ту летящую на его ветке. Когда в суде возразили, что Эми видели за много миль от этого места, Мэри сказала «Я глядела, как ее губы шепчут заклятие», и признала ее за демона в обличии Эми. Пастор Кавер призвал, Ой, ну назвал это в своих детствах призрачным свидетельством. Блять, больные психопаты. Так, что-то есть. Ready for transfer, готово к перетому, к перемещению. Я, Мэри Билтон, признаю истинность увиденной мною грехом. Перед ним. субботним, госпожа да. Эминь подлиясь, Сеня Мэри толковалась с черным Самуэлем, Похоже, ее духом в облике собаки, говорящей человеческим голосом. Затем она трижды повернулась и изъяла согласие служить духу и приводить ему деревянских детей. Затем она смастерила куколку и наложила на нее заклятие, дабы проклянуть тех, кто супротив нее выступит. Все и прочие темные деяния видели очи мои. Саймон, как блядь больные но теперь-то мы понимаем что происходит потихоньку походу ведьмы реально существуют. ничего себе это тот же суд который мы видели в участке да ужасно похоже да не ужасно похоже а это именно то что было когда она упала а там просто окно Смотри Кот, черный кот Black cat. Там дорога более-менее освещенная То есть в теории мы можем туда выйти Но мы еще не все Посмотрели здесь А, нет, видимо все Здесь все А, нет, вот еще что-то вот эта куколка Данная кукла предположительно изначально принадлежала предполож... ребенку в Эй, конце 19... 17 века. Взгляните! Мы видели эти, видел. эти куклы, которые были проткнуты гвоздями yeah. или вилками или На дороге было. возле того задрибанного бара Мы с Анжелой увидели ее и подняли как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может. Твое подозрение. Привела нас? Хотела это показать. Возьми куклу. Давайте рассмотрим ее. Мы сейчас возьмем куклу. Какого и... черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Аккуратнее, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и быть может на этом все закончится А если Есть это только разозлит ее? Вариант. Может уничтожение любимой вещи только разозлит ее? Нельзя Вы торопиться правы. никогда Так, ладно Слышу, кто-то шепчет О, здесь выход Мы прошли музей Обошли его, посмотрели, что здесь происходит Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Привела нас кукле И готова Не уверен в этом Блин, Эндрю хороший такой персонаж Положительный, я бы даже сказал Так, а здесь у нас же Тей, Тейлор и Дэниел, да, наверное, будут? Да, гуляют Почти разрядился все равно сигналами. У нас есть фонарь. Ты слышала? Может. Что-то слышала. Не уверена. Народ! Профессор! Это, Это Анджела кричала. Может, пойдем отсюда? Это кричала Анджела, и нам бы надо ей помочь. Где остальных носят? Может, тоже заблудились? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Так, мы Анжелу не можем. Точно сделать. не бросится меня искать. Сто пудов. Она, конечно, не подарок. Но, но ты сама-то посмотри, как ты к ней относишься. Ты точно уверен? Да. Я ее давно знаю. Дольше, чем всех вас. Жизнь у Анджелы не сахар. Но сердце у нее доброе. Но... А это что за дом? так спорим никого нет дома нет уж без меня но первое здание за долгое время найдем вход прям как ты смог найти вход в тот магазин в, нормально ты? он нашел вход, не надо рассказывать Ты что еще и взломщик нет я им в прошлой жизни был нам обязательно в это здание проникать Здесь мы не пройдем. А что он там высматривает? Кстати, очень давно не было подсказочек, вот этих записочек, которые предсказывают будущее, типа, точнее, то, что нужно сделать, скорее всего, они показывают. Там ничего? Ничего. какие-то фигуры страшные стоят. Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого. Я с тобой не спорила. Хорошо. Хорошо. Это к чему вообще сейчас было? Открыто. Я его подниму без проблем. Сейчас какая-нибудь хуйня будет. Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым. Но результат же очевиден. Ага. Uh -huh. Отлично. Младших вперед. Точно в Ой, Блять! Что за. Ой, сука, долбоб. Тише, здравяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Так мы и так держимся вместе. Давай. Сюда. Так это же музей, в котором мы были. Они прям как живые. Ну и жуть. Что там? Я там... Я там что-то видела. Ебать. Мелкую засранку ты там видела. Ты куда идешь? Ты уверена в этом? Нет. Бам, нахуй. Опа. Не зря назад вернулся. за Тейлор надо спрятаться и не дышать. Ну посмотрим. Это вы? Тейлор! А сделано не поможем тебе. Отрина из господа нашего всеблагового опросления. Что за пиздец? такое там голоса Я я себя увидела и она меня тоже Страна одета странно говорит какого хера мы пытались за ней не пойти но рядом. она просто убежала вперед женщину ту, похожую на меня уволокли как какую-то преступницу Черт. опа Идем отсюда. Согласен. Значит, ее труп тоже может появиться. Опа! А лучше взять. Я нашел нож. Может, это и был нож, когда динозавры были живы? Может, возьмем? На, возьми. А, зачем? Для самозащиты, придурок. Давай я возьму. Ладно, если тебе так будет спокойнее, давай. Так, оружие у нас есть, но мы не взяли пистолет. Пойдем отсюда, выходим. Холли Байбу. Библия. Ничего нету Ладно Это выход Нет, нету Так, мы немножко заблудились Так, здесь мы проходили Нам нужно туда и налево теперь Блять, сука Ох ты, коршун ебучий это мы все видели. Куклы нету. Куколки нету. Куколки нету. Куколки нету. Идем. Нам туда. Интересно. А насколько мы размину разминулись с Эндрю и Джоном? Получается, мы убили анджелу Или что? Вот и вы. Теперь вы начали хоть что-то понимать. Вообще ни хера. Да, тварь, чем бы она ни была, продолжай преследовать Анджелу. Но это я понял, это я Неустанно. понял, что вот эти вот твари, тех, кого убили там, они появляются Один и преследуют их здесь. в порядке. Теперь хоть у кого-то, наконец, есть оружие. Оно может пригодиться. Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Ну, давай. Что ж, как бы так сказать. У всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам. И часто... Рождены, из сожалений. Эх. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. То Но хм. не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника же будущее. А, Она хорошо сказано. Так что поговорим позже. Нам надо позаботиться о ней, я так понял. Гляди, нам повезло. Вот дорога. Остальные должны быть рядом. Надеюсь, а то нам сегодня ни хера не везет. Ну я бы так не сказал, у нас есть нож. Женщина похожая на меня. Что такого страшного она сделала? Так, там что-то есть. Новый знак. но ты в безопасности. Я же с тобой. Ты защитник, блядь. Хотел нож мне отдать. Здесь жила многообещающая молодая писательница Тилли Джонсон. То. Известная своим эготическим романом Путь не свободных. Тилли умерла при загадочных обстоятельствах. Ее тело было обнаружено дома в июне. 58 -го года, туризм в Литл Хоуп Чуть ни хера не прикольно Но тачки того вон нормальные стоят До сих пор И свет горит, вот что меня больше удивляет Горит свет Может мы в какой-то квест попали просто Меня все трясет. Понимаю, но... Но ни хрена, вся ночь катится в жопу После аварии Спасибо, что поддержал эта отстойная ночь без тебя была бы еще отстойней. Мы есть друг у друга. Да. Опа, что-то есть еще. Туристический офис Литл Холл. Официальное уведомление. Реализация так, залога принадлежит банку. Бот за запрещен. Ну ладно. Нам особо не... сильно не хотелось сюда идти Там проход? Нет, это не пойду Она должна поплатить за свои задеяния путь? Непорочные осквернены Том, мне вина? Нам сюда Блять, ворона ебаная иди это что невозможно я знаю этот рисунок это мои старые качели здесь видишь Эй, тише не психуй ладно да нет же ты не понимаешь видишь звезды и я их тут нарисовала вместе с отцом когда мне было 10 лет кохера уверена да, блин, уверена, это мои качели! Откуда они.. Это здесь? мои качели, Пока. Да не, просто похожи. Это совпадение. Ну послушай, что я говорю. Этот город знает меня. Hey, hey, а может быть, какие-то химикаты, которые. Окей. Okay. Э, теперь okay. вот. <звук> Блять! Помоги мне, молю. Помоги мне, покуда не поздно. Молчи, женщина. Лишь Всевышний простит твой грех. Лишь о том надлежит его молить. Послушайте, на мне нету греха. Кукла, вершающая мою судьбу, детская игрушка. Ничего более! Я клянусь! Я тебе не Недуг, что ты принесла, должен очистить! Освободить нас и тебя от зла. Молю вас, стойте. Издец. Нет, прошу уйти. Не, не надо. Господь, прими, дружище, сестры нашей добитой. Кой у дьявола сбил с пути истинного. И распорядись ею. Это же твоя сестра, блядь. Зачем Мелкая нам все это показывает, если это все делает она? Женщина только что. Это была я. И я следующая. Это пиздец. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. А монстр, который идет за нами? Ведь ты рядом. Это она. Предлагаю это она, сожженная. Это, тот монстр. Другие, наверное, уже там. Ну да, наверное. Мы-то его видели, и он сейчас будет идти за нами Так, теперь мы за Дэниела играем Вот сейчас будем бегать, уверен Кошка на счастье всегда Какая она красивая Нас точно преследуют О Блять отсюда! Не приближайся, ясно? Видите, от него жар О! идет Блять, что это такое? Это ты! Бежим! И Видите, она обугленная, с, древ с древом идет. Это она. А ей пизда сейчас будет. Зачем я помог, блядь? А нет, все нормально. Сожженный труп с древом этим это она, их трупы охотятся за ними. Я все понял, я все понял. Тех, кого казнили там, появляются здесь и охотятся за своими... за собой. Тейлор, это вы там! Скорее к церкви, бегом! Скорей! Бегите! Давай внутрь! Вы что там делаете? Почему он не идет? Заходите. Где Анджела? Не выбралась. Мы не могли помочь. Да ладно. Если этот Валь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Блять. Найдите входы и выходы, все заблокируйте. Черт! Давайте, здесь нужна баррикада. Давай, давай, давай, давай. Эй, эй! Что-то мне этот Винс не нравится. Что этот старый дурак там до сих пор делает? Он идет за нами, но зачем? Неважно, ему нельзя доверять. Я знаю, что ты там! Господи, что он делает? Он приведет эту тварь прямо к нам! Он не понимает, в какой мы жопе. Да что за хрень там творится? Вам нужно уходить отсюда! скорее, пока не поздно! Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Пусти меня! А вдруг он поможет? Это очень плохая идея. Что тут вообще происходит? Помогите, Помогите нам, выбрать. нам выбраться. Мы потеряли друзей и просто хотим ага. домой. Ясно, я, я понял. Найду помощь. Пустая трата времени. Курс изменен. И этот монстр его не трогает. Этот монстр его не трогает. Совершенно не трогает, он ему не нужен. Это мерзкая тварь играет с нами. Мы бросили И старика. Хорошо это. Бросить старика с Лучше так, чем всей нашей группы рисковать. В этом я уверен. Опа, опять! Это я, следующий. Священник, падре, как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. После Опять обвинения суд? священника появляются Пока монстры. Нет, но все шло именно к тому. А девочка, Мэри? Да, она там была. Тут безопасно? Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Блять, он уже сверху. Эта тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. Согласен. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. О, блядь, вот это развитие событий, нахуй. Я, если честно, просто в шоке с того, что вижу. Но я начинаю примерно понимать, именно что происходит с их двойниками. А когда они умирают там, они появляются здесь. И они начинают за ними охотиться за своими, за оригиналами. Как это работает? Малая! Ты тут? Малая. Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех, спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя, но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Покинь сие место, мэри. Мольбы его не трону. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Аврааму. Он твой опекун. Однако с сиим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Нет! Узри же! Кого ты молила пощадить? Он более не от мира всего. Лишь демоны, да проклятые, могут так противиться. Блять! О, этот нож! А заметили, как все они умирают? Анджелу утопили. Она умерла в ванной. А... Он а... упал на колья. Тейлор? Куда упала? Что с Тейлором случилось? Правильно, она сгорела. Он был здесь. Я держал его. Мы начинаем понимать, что происходит на самом деле. Он был там. Я не спас его. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне бы. было очень тяжело. Суды над ведьмами! Они ненормальные! Парня убили ни за что! Согласна, это полная жесть. Видна система. Анжела была убита после казни своего двойника. Тейлор же едва удалось спастись. Вот, вот, вот. Увидишь смерть двойника? Ты следующий. Очень обнадеживает. Спасибо. Лучше знать заранее, что тебя ждет. Мы не должны оказаться в западне! Это пиздец. Что нам делать? С снаружи? Тихо. Слушайте. Вон там. Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну это святое место. По идее, оно не сможет выйти. Правда? Войти. Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Да. Пожалуй, остаться здесь звучит логично, да? Не надо паниковать. Думаешь, так будет лучше. Остаемся тут. Выбора нет. Нам надо бежать, пока можно. Здесь мы в ловушке. С вами никто не согласен. Остаться здесь — решение большинства. Нельзя нам разделяться. Вы же помните про Анжелу. Окей, ладно. Но мне все это не очень. Что-то скрипит, крутит у них там. На этой чудесной ноте мы с вами сделаем перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями прохождения в комментариях. Я желаю вам всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.